Многие хотят поехать в Турцию, в Грецию, куда в Анапу, а я хочу поехать в Кижи. Еду в Кижи. Это где? В Петрозаводске. В Петрозаводске? Да. В Петрозаводске? Да, в Петрозаводске. Это там, где рыба, змеи, паршивая еда, плохая экология. Петрозаводские, Пашу! Перер ⁇ Шулять. Когда вот здесь, вот здесь, вот щимит эта любовь, любовь к родине моей красе, И сколоться, надиться, напиться, перекреститься, на коня заскочить, да бра, целый вечер на нем.